Дякую за вашу турботу. Добрый сердце. Скажите, будь ласка, под рукой менеджеров, менеджеру вы, как его можно посбутать энергетично? Дякую вам за видповедь. Энергетически необходимо представлять, будто это пластилин, и вы его вот так, как пластилин, по всему телу растираете. При этом трогать рукой его не нужно. Мысленно представляете, будто пластилин, и мысленно представляете или тесто, и мысленно представляете, будто вы его выкатываете.